Бисмиллах, салам алейкум, рахматуллах и дорогие братья и сестры, мы находимся в городе Джидда, вот здесь красивая мечеть, и мы здесь сделали ифтар с братьям, с, браты, с братьями, вот здесь они э, расстилали ковры, астарханы, и мы здесь садились, кушали, машаллах, машаллах, ифтар такой хороший сделали, братья, Маджид ас Амина, Мухаммад Захид вот такое вот название название мечети Салам алейкум машаллах и ну зайдемте в мечеть мечеть вообще очень красивая нам понравилось с братом, с братом Абдуль-Хакимом проводили нашего капитана э, в, аэ в аэропорт улетел он а мы вот здесь вот на Яфтар остались и здесь уж прочитаем Таравих еще кое-какие дела уладим и поедем в Мекку, иншалла хотелось сказать, что э, приехать сюда очень легко стало сейчас для россиян для э, также СНГ можно спокойно приехать и э, на какое-то время и находиться здесь, жить, снять жилье, можно снимать автомобиль, арендовать. Вот э, даже в аэропорту пока провожал брата, я встретил там наших братьев из Татарстана, из Казани. И они встречали своего знакомого, приехали специально за ним. То есть кто-то уже из братьев таксует, берет машину, даже в аренду берет машину и спокойно может приехать сюда, в аэропорт встретить, проводить кого-то, да, чем платить каким-то там таксистам, можно на целые сутки снять автомобиль. Вот мы снимали автомобиль, там за 150 реалов можно снять, еще дешевле можно снять автомобиль на месяц, на неделю, на сутки и спокойно ездить по российским правам, по киргизским правам, по казахским правам, <coughs> в общем. Uh, уже есть какая-то uh, Тема для наших братьев Как сюда приезжать Чем заниматься Потому что каждый раз меня спрашивает Брат Нур, найди работу Помоги с работой Вот, пожалуйста, приезжайте uh, Живите здесь Ваша Алла, здесь очень красиво Хорошо и спокойно Что самое нужное здесь безопасность Для вас, для вашей семьи И можно здесь спокойно Можно здесь спокойно находиться Квартиру снять, комнату снять в отеле и жить, искать варианты. Аллах облегчит и делайте дуа, как сюда приехать, как сюда, как здесь закрепиться. Мы раньше тоже вот не знали, как многое, многое чего не знали. И нам всегда говорили, что сложно, сложно, но на самом деле, альхамдуля, Аллах al облегчает. И вот, смотрите, какая красивая мечеть. Специально хотелось показать вам именно эту мечеть. Какая все-таки она красивая здесь. И может быть, кто-нибудь даже сюда и приедет. Тоже сделает Ифтаар. Хорошая мечеть, не шала, локацию под этим видео поставлю. Ага. Итак, можно сюда приехать по рабочей визе, по туристической визе, по бизнес-визе. Относительно бизнес-визы, я уже говорил, но еще раз напомню, что бизнес-виза для россиян на 5 лет выдается, на 5 лет, и возможность находиться 90 дней, потом надо будет выехать за пределы государства и обратно заехать, и, каждый, и вот в течение 5 лет вот так вот можно здесь находиться официально, ездить по всей Саудовской Аравии, по городам, жить где хотите. Искать варианты, как здесь работать, чем заниматься. Вот так вот, дорогие братья. Так что просите Аллаха, в первую очередь, делать стихару, Приехать сюда на долгий срок, привезти свои семьи. И это бизнес-виза. В принципе, ничего сложного получить ее нужны необходимые документы мы их в комментариях там напишем, какие документы необходимо собрать и все, и приезжайте, приезжайте приезжайте, мы вас ждем и давайте чем больше, тем лучше приедут братья вот с капитаном тоже разговаривали много и капитан тоже свои темы очень хорошие подставлял предлагал очень много интересных вариантов, так что давайте, братья, ждем, ждем, ждем, Барак подписывайтесь, делитесь этим видео с братьями с сестрами, пусть побольше приезжают людей сюда, и мухаджиры, пусть сюда приезжают, не только там а в Турцию или там ну, в Египет, сюда, в Саудовскую Аравию, надо сюда переселяться. Дорогие братья, все с вами, ваш брат Нур Варкаловикум. Ваджаакуму Аллаху Хайран Хайр Джаза, Субханак Аллах Михантикляйда Ханта Астафирка